Добрый день, друзья! Сергей Иванчук, компания Мегагалакси, зеркала Козырева зеркала зеркала Мегагалакси. Сегодня 15.04.2023 год. Я хочу сегодня показать новую систему в наших помещениях дезинфекции, чистки от фантомов сущностей разных инородных структур, и которые могут, так сказать, зависать после каждого посетителя. Поэтому в нашей компании разработана новая система дезинфекции и чистки не только зеркал а, конструкции, но и всего помещения. Поэтому я хочу показать вот такие вот датчики, которые расположены в каждой комнате и вокруг зеркал. Система срабатывает полностью, централизовано по всему помещению. А, поэтому происходит дезинфекция не только в зеркалах, но и в полностью вокруг зеркал. Дезинфицируются все углы, дезинфицируется соединение стен с потолками. Вот такие датчики расположены у нас в зеркалах и вокруг зеркал в том числе. Поэтому нами эта система задепонирована авторские, задепонированы авторские права. Мы оформили и являемся патентообладателями этой системы поэтому прошу любить и жаловать хорошо дня